Доброе утро, коллеги! С вами саков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 9 марта. И давайте посмотрим, с чем у нас завершается текущая торговая неделя. И я напомню, что сегодня будут опубликованы данные по количеству вноситных рабочих мест не сельского хозяйства, показатель, который называется non-farm payrolls. Поэтому пятница обещает быть интересной. Ну и начнем мы, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро доллар вчера мы видели после выступления Марио Драги движение ниже минимальных значений, которые были 7 марта, что в рамках. В рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу нисходящего движения и цели по данному снижению – это область 1.2160, минимальное значение 1 марта. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 1.2445. А по паре британский фунт американский доллар также сформировалась тенденция нисходящая в рамках часового таймфрейма. Цели для восстановления покупок по данному активу находятся в области максимальных значений вчерашней торговой сессии – это отметка 1 3909 уход выше данного уровня вернет нас к покупкам по данному активу а пара американский доллар канадский доллар пока Продолжает свое движение восходящее, хотя мы видим несколько дней движения в боковике. Пара так и не может преодолеть максимальное значение в области 1.2998, но общее настроение остается восходящим. В том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений в текущей недели, это отметка 1.2866, то в этом случае мы можем ожидать снижения до уровня 1.2618. А пара американский доллар, японская иена возобновила свое восходящее движение. Вчера мы смогли закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели с 7 и 8 7 марта и это нас двинуло дальше. А сегодня с утра тенденция подтвердилась. Ближайшие цели роста это движение в область 107.79, а возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальной значений вчерашней торговой сессии. Это отметка 105.88. А по австралийцу тенденция восходящая сохраняется. Цель роста это обновление максимальной значений вчерашнего дня, то есть уход выше уровня 78.38. Ну и дальше открывается цель движения на 79.12. Возврат к продажам будет рассматриваться после преодоления минимальной значений вчерашнего дня. Это отметка 77.72. А по паре еврофагментов. Пока мы торгуемся выше минимальной значения вчерашнего дня, эта отметка 8905 тенденция остается восходящей. В том случае, если пара сможет закрепиться ниже данного уровня, то вероятен переход уже направления на нисходящую цели роста в данной формации – это движение в область 89,68, максимальное значение, которое было зафиксировано 7 марта. По золоту началась коррекционная нисходящая тенденция. Вчера, 8 марта, мы смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые выделили 7 марта, и эта формация перевела нас в фазу нисходящего движения. Цели по снижению – это область 1304 доллара за тройскую унцию. Возврат к покупкам рассматривается после преодоления максимальной значения вчерашнего дня на уровне. 1329. По нефтемарке Brent тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению это уйти ниже минимальных значений, которые мы видели 1-2 марта, то есть закрепиться ниже отметки 63.23. Ну а в том случае, если мы увидим движение выше 64.64, 64, то мы можем ожидать возобновления роста по данному активу. Индекс DAX продолжает свою тенденцию восходящую. Цели роста это движение в область 12593, а ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях вчерашнего дня. Это Сметка двенадцать тысяч сто семьдесят семь. Ну и биткоин продолжает свое коррекционное снижение. Следующие цели уже находятся в области 7700-7500 долларов за один биткоин, а возобновление покупок по данному активу будет актуально после преодоления максимальной значения вчерашнего дня. Это отметка 10064. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Саков Роман. Напоминаю, что если вам нравится это видео, оно для вас полезно, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего завершения торговой недели, хороших выходных и увидимся уже на следующей неделе. Всем! Спасибо и до свидания.